Часть вторая. Чем отчетливее общая цель, тем яснее, что дальше Спилберга мы не продвинулись. Надо быть мужественной. Завтра же начинаю готовиться к атаке. Уже совсем скоро второе галактическое столпотворение. Луна Сатурну. Мама, передай, пожалуйста, папе и его кольца острее скальпеля. Пусть порадуется. Сатурн, Луне. Получите следующий прожик. с любовью. Земля дает большую тень. Все ждут подходящего момента для атаки. Нигде Земля не упоминается иначе, как желание. Я снова пасую, мой любимый. Мне не хватает величия. Снайперы с каждым днем становятся все наглее.